всем привет меня зовут виктория артеменко я психотехнолог на своем канале я рассказываю про все а, возможные вопросы касающиеся нлп и психологии сегодня я расскажу вам про пресуппозиции а конкретно про пресуппозицию карта не территория что же такое карта не территория это то когда мы общаемся с собеседником, мы понимаем, что у него есть своя карта и своя территория. И когда нам человек рассказывает что-то свое личное, да, мы не спорим с ним, мы не доказываем ему свою точку зрения, мы рассказываем ему, ну, условно говоря, то, что он хочет слышать. То есть наш взгляд на его какие-то такие глубинные вещи. Ну, например, вот он верит в суеверие, а вы, например, не верите в суеверие. Нужно выслушивать его, да, и с пониманием относиться к его этим вещам. Ни в коем случае запрет на то, чтобы ему доказывать, что суеверие не существует, что это все вымысел, что это все игра воображения, и мозг по-другому работает, это все вот сразу нет, потому что вы не наладите контакт, вы никогда не войдете с человеком в рапорт, если вы будете ему доказывать, свою точку зрения максимум чего вы добьетесь это постоянная оппозиция до да, постоянные конфликты постоянно какие-то споры постоянно доказывания друг другу чего-то но опять же если вы смотря какую цель вы преследуете да это тоже такая тонкая вещь но мы сейчас говорим о том что нам нужно наладить контакт с человеком да? и карта не территория, мы всегда общаемся с человеком на его языке на его тему, да, то есть, если даже мы не знаем, о чем он говорит сейчас, мы просто это все собираем эту информацию, да, мы ее впитываем, мы подробно его выслушиваем, фиксируем и потом удаленно сами себе для себя изучаем, что человек имел в виду, да, при дальнейшей коммуникации нам будет проще с ним общаться. Вот точно также э -э общаемся насчет вот там, религии, политики, каких-то таких вкусов разных, там, предпочтений человека, для того, чтобы выстроить грамотную коммуникацию. Полезно этот навык иметь всем, кто взаимодействует с людьми, а именно это педагоги, доктора, психологи, журналисты, ну и всех желающих, кто хочет развивать, свою карту расширять потому что когда мы начинаем понимать э, идеи и темы других людей наша карта она расширяется мы становимся более универсальными в плане понимания другого человека это очень полезный навык и он приводит к положительным результатам это проверено лично мной я прям вот на себе убедилась Это чудесная особенность чудесное свойство, когда мы умеем говорить в карте собеседника. Вот, сегодня я этим э, с вами поделилась, вот, и благодарю вас за то, что вы посмотрели это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное себе этот видеоролик. И напишите мне в комментариях, что вам понравилось в этом видео, что вам не понравилось в этом видео. Я всем отвечу. И всем пока и хорошего настроения.